Добрый день! Мы определили центральное соотношение у пациентки, она планируется на двучелюстную коррекцию прикуса в связи с мезиальной окклюзией и асимметричной деформацией челюстей. Мы проверяем моноблоковое смыкание и при моноблоковом смыкании при сопоставлении э, дентальных центров мы видим, что окклюзия не собирается. Поэтому мы отпринтовали э, модели уже сразу в распиленной э, состоянии H-образным дизайном. И сейчас в воском произвели склеивание, то есть мы склеили модель в конструктивный прикус, сначала ориентируя центральный сегмент сопоставить с центральной линией, сделав перекрытие 3-3 мм, выбирает overjet и сопоставили сегментами 13, 17, 23, 27, координировав верхние сегменты по выровненной окклюзионной плоскости нижней челюсти. И далее мы придем к э, заливке э, гипсом вот этой модели, ну, чтобы она у нас была стабильной. Дальше перейдем к сканированию, то есть мы сейчас получили финальную окклюзию. А сейчас для того, чтобы застабилизировать модель, мы вот эти вот полости заливаем гипсом, растворяем его как сметанку, замешиваем и выливаем соответственно в эти полости Далее дадим застыть модели, чтобы она приобрела определенную жесткость. И дальше уже перейдем к этапу э, сканирования. Соответственно, воск нужно будет весь убрать. Консистенция у нас вот такая должна быть, как сметана, которую в пельмени добавляем. Вот это у нас получилось, и дальше готовим наше блюдо, заполняем сметанкой вот эти полости и дадим засохнуть ее какое-то время. Не делаем ее слишком жидкой, чтобы она не проливалась. А, такое же вы можете делать сами на этапе когда вы видите, что уже пациент практически готов, вы сами можете секционировать модели, распилить их, сопоставить по первому классу сегментами верхней челюсти и дальше оценить, устраивает вас такое смыкание или не устраивает. Если что-то не выровнено, вы сразу же поймете, что вам еще нужно довыровнять. Так что, в принципе, такую диагностику ортодонт совершенно спокойно может делать самостоятельно, без хирурга. У нас как, получается, как программа, там, приготовь меня, или как. <смех> ну вот, вот так вот должно получиться, и нужно дать время застыть. Коллеги, как нам теперь получить финальную окклюзию? Мы уже распилили H-образный дизайн, это то, что мы будем реализовывать в операционном поле. Мы с собой ставили в конструктивное смыкание. Напомню, что изначально у нас было мезиальное соотношение челюстей с несовпадением центральных линий. Соответственно, здесь ортодонт провел блестящую подготовку, то есть у нас идеально собирается прикус. И мы используем внутри ротовые сканы, то есть мы берем исходную скан внутри ротовой нижней челюсти, исходный скан верхней челюсти, но верхний скан у нас получается поменяется, поэтому верхний скан мы убираем. Вот таким вот образом. И оставляем нижний скан. Верхний скан мы пересканируем с модели таким образом. И получаем сегментированную верхнюю челюсть. А нижний скан, так как он у нас не меняется, мы можем оставить э, прежним. Модель должна быть сделана из светлого а пластик, он тогда матовый, он хорошо сканируется без каких-либо артефактов. Видите, сканирование очень удобное, происходит очень-очень быстро. Все, у нас есть скан верхней челюсти. Мы здесь убираем э, все вот эти рваные артефакты путем обрезки. Ну и все, нам осталось засканировать в финальном прикусе, и у нас э, подтянутся новые координаты к сканам внутриротовым, видите, все, они потянулись, одна сторона угу. и другая сторона, все, и таким образом мы получаем э, финальную окклюзию.